Всем привет дорогие друзья, с вами Снова, я, Рыбный Супик и сегодня в нашей игре вышло новое обновление, сегодня ночью оно вышло 1.26 и много чего добавили на самом деле, давайте смотреть. Так, и сразу, что первым бросается, ну, в глаза, это изменение рейтинга, ну, иконочка рейтинг, теперь вот тут 1, 2, 3, вот, заходим, но тут ничего не поменялось, все по-прежнему, кстати, 200 201, вот, тут, да, да, вот, ну, всего иконочка поменялась, вот, такие дела, а, из магазина, во-первых, убрали а, иконку рынка, я не знаю почему, возможно, ее просто пока что заморозили, чтобы она, ну, как бы глаза не мозолила, вот, Поэтому пока что ее убрали Так, и еще нам в магазин завезли новый пак Боевой пак Теперь он стоит, ну, как он теперь стоит Он новый, в смысле, вот Два костюма, которые я уже сливал очень давно Вот, стоит это все дело 10 тысяч синих монеток. Ну, давайте приобретем его Вот, приобретен он на мой аккаунт Я снова не могу, да, не могу Так, и как эти скины у нас выглядят А, это не сюда, да? Это вот сюда надо, да? Ага, вот, R10, RDR2 как-то, или это, Звездных Войн, этот, BBB, ну, короче, вы поняли, да? Вот, вот такой у нас персонаж, достаточно неплохой, я считаю, ну, ну да, достаточно неплохой, а вот, э, вот этот, где он, R11, э, если честно... Ну, так себе, потому что, ну, блин, зачем добавлять почти точно такой же скин? У нас же есть вот этот. Ну, грубо говоря, тут очки поменялись, шляпа поменялась, нагрудник поменялся. В принципе, остальное все однотипное. Ну, еще рукав он где-то потерял. А у этого есть рукав. Да, у этого два рукава. Мне кажется, за этот же персонаж только уже, ну, блин, немножко... Так повидал жизнь грубо говоря вот и еще друзья нам завезли новое оформление смотрите гонка вооружений командный бой арена снайперов режим бомбы теперь у нас подсвечиваются разными цветами цветами я имел в виду так в полигоном ничего не завезли также друзья завезли новую карту новую карту которую а сити Почему-то не завезли карту, которую Марик до нее показывал. Потому что, ну, я думал, если честно, вот это будет еще в разработке. А выйдет та карта. Нет, вышла вот эта. Давайте зайдем на нее. Про 45 поставим. Может кто-то зайдет. Узнает меня. Давайте рассмотрим карту более подробнее. Ох, нифига себе. Нам добавили задний фон. Чтобы карта не была такой, типа, пустой. Да, этого я не знал, кстати, этого я не знал. Есть вот такой мостик. Кстати, у этой карты нету, э, как это называется, блокирующей стены. Вот, вы свободно можете вот так перелезть через кустики, пройти на базу к противникам. Вот, э, бота нету уже. Ну ладно. И посмотреть, что у них тут происходит. Вот, такие дела. Ну, достаточно карта неплохая, мне она нравится. Вот особенно вот задний фон, ну, мне кажется, он немножко прям размыт, прям очень жестко размыт. На поменьше размытие Марик поставить будет. Ну, блин, неплохая, неплохая карта, мне нравится. Так что особенно тут можно будет с ножом что-то предпринять против команды. Вот. Достаточно много позиций, кстати, из которых можно будет стрелять, отстреливаться. Ну да. В общем, вот такая у нас карта, кстати. Вот еще меню закупки нам вроде бы поменяли. А, ну да. Э -э, давайте я быстренько перезайду на свой же сервер. И покажу вам эту новую закупку. Так, вот она. Смотрите, теперь мы можем, ну, вот так поместить и удалить. Можем менять также. Вот добавили, ну, цвета, грубо говоря. Вот, тут э -э, закупка. Давайте... Кстати, еще знаете, что добавили? Можно, давайте купим АВП. Ага, мне бот помешал. А, давайте купим еще одно АВП и посмотрим, знаете, что произойдет. А. Купим еще одно АВП. Купим вот это и смотрите, теперь, э, что мы не можем купить, уже подсвечивается красным. О, давайте купим еще Дигл. Теперь я негив еще не могу купить. Вот такие, друзья, дела у нас происходят. Вот я убил, и снова все доступно стало. Давайте купим винторез. А... Почему он не купился? Давайте купим. Почему я купить не могу? А, ой, его же нельзя здесь покупать, да, точно. Вот, купим снова, купим снова. Вот, у нас больше красного появляется вот такие друзья дела вот такие ну это кстати прикольно достаточно вот еще анимация типа есть такая то что из магазина ну вот в таб как бы сюда летит хоп хоп прилетело О, достаточно неплохо друзья достаточно неплохо а, так вроде бы еще античит обновили но это не точно а, ну надеюсь точно и что читеров станет гораздо меньше также еще нам в игру завезли, а, вроде как это вот здесь находится, да, расположение кнопок, да, чат или что это, ну, да, а, да, чат, его можно будет вот сюда, например, поставить, почему бы и нет, вот, можно, вот. свободно, так, и еще давайте зайдем, я хочу кое-что протестировать, вроде бы нам добавили еще тиммейтный чат, да, ага, почему я не написал, ку. У меня чат выключен В общем, друзья э, В игру завезли командный чат Вот такие, друзья, у нас дела Так, вот, э, как вы видите Чат у меня теперь тут Так Да, почему-то я писать не могу Ну, в общем, вот Такие, друзья, у нас дела Такое вышло у нас обновление Кстати, у нас еще 650 голды Поэтому в ближайшее время ждите э, Видео по прокачке аккаунта да, моего Вот Uh, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.